Oh <music> Привет мужики, заранее извиняюсь, что без веб-камеры Но очень много роликов в последнее время на моем канале выходит И почти все с вебкой И реально я немножечко тоже устаю Решил поделать чуть-чуть без вебки Надеюсь вы меня простите Сегодня гагодроп на балансе 35 тысяч рублей Напоминаю, что как обычно у вас отменяет меня от а Есть прокрут вот этого барабана с так называемой халявой В котором можно выиграть аж бесплатный скин Заходите, крутите один раз Скин не выпал, крутите второй раз И надеюсь скин вам выпадет Также плюс промо на деп все это будет в прикрепе вместе с ссылочкой на сайт Начинаем мы дефолт, прям вообще дефолт с бонусов 1 рубль депозита равен 1 винтерпоинту У меня 35 тысяч, соответственно, потому что 35 тысяч на балансе Кстати, что все-таки стоит отметить, эти бесплатные кейсы, ну называем это бесплатный кейс, выдают неплохо То есть миллионный раз повторю, 3, 4, 5, 6, 10 бесплатных кейсов они заменили на один, который тебе реально выдаст, ну, крутой скин Конечно, у меня аккаунт ютубера, слушай, ну каждый раз даже 11 тысяч, да, при условии, что 35 на балике, ну, неплохо 46 тысяч. В этом ролике я хочу сделать упор на вот этот вот магический кейс. На самом деле, постоянно мы сюда заходили время от времени, когда денег не хватало, и он нас сейвил. В чем прикол этого кейса? Отсюда тебе может выпасть, ну, сразу несколько скинов. Либо скин плюс деньги, либо бесплатный кейс. Короче, кейс реально крутой, но он нифига не дешевый относительно кейсов за 100 рублей, соответственно. То есть, либо тебе выпадает один скин, да, мы, кстати, половину кейса окупили, это, в принципе, хреново. Либо тебе выпадает вот три чего-то вот. Такого, например, а может еще и баланс Выпасть, то есть, условно, ты можешь поменять 200 на 5000, это крайняя редкость Но, тем не менее, такое случается Не часто, но бывает, либо просто Один скид. В общем, немного пооткрываем Ну, как немного, все-таки упор сделать хочется Поэтому, я думаю, нормально пооткрываем И все-таки самое крутое, что с этого кейса Может выпасть какой-то дорогой кейс С кейса кейс, тавтология, но здесь оно так Случается, и вот, например, мы только что Поменяли 200 на 2600, но, в принципе, обмен Неравносильный, но в мою пользу, и это Основное. Вообще, хотел поделать Крутые апгрейды, кстати, сейчас посмотрим Что максимально дорогое на Апгрейдах ГГДропа есть Я что-то туда очень редко захожу, кстати Кто у нас сегодня на техподдержке? А смотри, они теперь имя не пишут Раньше они хоть ими писали, кто помнит Дмитрия Пишите в комменты, блин Мы а, с Дмитрием там совещали, что нам апгрейдить А что нет, что у них, собственно Самого дорогого на апгрейдах есть Ну слушай, 100 тысяч много скинов, давай поставим 200, я думаю до полумиллиона. Кстати, слушай, есть Медуза Слушай, по скинам тут гуд, даже Доля Рамчика сейчас дойдем, опа-на, ты какая красота. Честно скажу, не часто увидишь на сайтах в апгрейдах сувенирный драгон лорн. У меня обычно он на превьюхах ставится, но здесь он реально есть. Кстати, если делать апгрейд, то шанс на него 1%. А реально ли это, да даже на аккаунте ютубера это нереально. Он стоит, друзья, 4 на секундочку миллиона рублей, это сувенирный авп культовый легендарный Dragon Лор И, конечно же, гарантированный приз. Ты тратишь 48, получаешь от 966 до 1900 рублей. В принципе, я считаю, что нифига не равносильно, и заниматься мы этим не будем. Но, как минимум, было интересно посмотреть, какой самый дорогой скин лежит в апгрейдах. Кстати, тем временем у нас а, совершенно небольшой ну плюс. Опять же, если смотреть от изначального балика вау, вот это хорошо, то мы, в принципе, в плюсах. Вот этот банкет. Это мультикейс, да, как он здесь называется И он вроде бы самый дорогой, если я не ошибаюсь Можно, типа, выбрать ячейку И по факту у нас сейчас выпал нож За сколько? Давай даже посмотрим За 6к плюс 6 повстанец кейса 12 тысяч рублей Когда кейс стоит 3к x 4 в принципе, с одного кейса нормально и вот, и вот такие вот дропы мне нравятся Когда выпадают кейсы, это приятно Хоть луна это сам по себе недорогой кейс Но, тем не менее, это все-таки приятно, а нет, санлю Не гуд, но пойдет, это хотя бы не пучина 1000 рублей, а кейс-то косарь стоит Я думал, он, знаешь, в районе 250 Где-то рублей стоит, но нифига Так, дальше магический кейс открываем а, К слову, перчатки Найс, да пойдет, 62 тысячи К слову, у нас а, откроются скоро Вот эти кейсы, кто не знает, что это такое В определенные дни У Гагадропа открываются вот такие кейсики Типа ты открываешь, продаешь скины Получаешь доступ к вот таким кейсам То есть, проще говоря, достигаешь какого-то оборота Например самый дорогой кейс, здесь от оборота в миллион рублей, то есть ты продал скинов на лям, вот тебе, пожалуйста, кейсик. Но, по-моему, там не на 100, да, там вроде бы как на миллион, я это еще раз проверю, мы это с тобой посмотрим, Но опять же, это глупо, подожди, нет, на какой миллион? Ой, вы сейчас меня будете угорать. 100 тысяч рублей, да, все, ребят, прошу прощения, оговорился, причем очень сильно оговорился, Но тем не менее, факт в том, что, в принципе, бонус, так называемый, крутой, нифига себе, я думал, 4, у нас еще и пятерка выпала, все-таки, можно зайти на апгрейды. конечно не до апгрейды, сувенир Драгонлора, ибо четыре 4... муль... Не, ну не красота ли Ну 71 тысяча Это даже, э, не, подожди, это уже X2 Вот как раз 70 кусков С 35 изначального Это в принципе X2 И сейчас свободно, спокойно можно идти в апгрейды Но что-то меня этот кейс настолько, честно Признаться, затянул, что уходить отсюда Не хочется, потому что, ну блин, он выдает Опять же напомню То, что вы видите на, своём, на своих экранах, друзья Это происходит на аккаунте ютубера Аккаунт ютубера и аккаунт Пользователя чаще всего по шансу. Отличаются, поэтому, ребята, видите одно, на самом деле может быть другое. Я всегда на своем аккаунте открываю. Поэтому аккуратнее, ребят, аккуратнее А еще раз, сан люк, кстати, за тысячу рублей, в принципе, в принципе, пойдет. Но а, все-таки стоит сказать, что иногда, даже на аккаунте ютубера, были ролики, когда ггдроп меня сливал. В принципе, такое было. Но то, что происходит сегодня 67 тысяч. Опять же, но ну, это не x2. То есть, все, конечно, как. Красиво, ярко, что-то выпадает Но это не x2 x2 у нас было и от X2 мы начинаем потихоньку Уходить обратно вниз Не радует, честно признаться не. А вот это круто, вот это круто Небольшой плюс, но тем не менее они минусанулись и это главное Так, дальше у нас погрузчик за 810 рублей 99 копеек Это важно, потому что, как говорится Копейка рубль бережет А вот 8000 это уже приятно И вот теперь мы вышли э, в X2 В принципе круто 1400, Неравносильный обмен Хочется, чтобы он в мою пользу был, кстати, на ваших глазах Прямо сейчас кейс подорожал. Он имеет такое свойство, то есть он может стать дороже. Подожди, я может, конечно, перепутал, но по-моему нет. Вроде бы он стоил 2000 вы сейчас увидели стоимость кейса в начале видоса. Я, к сожалению, прямо сейчас в ролике не могу отмотать никак, только при просмотре записи уже. Но, тем не менее, вы увидели. Но мне кажется, что он стоил 200 чем-то. Эмочка, кстати, неплохо. Да, он вроде 2000 стоил. Ну, блин, ну вы это видели, да? По-моему, ну, короче, он имеет свойство дорожать. Я думал, я ошибаюсь, когда говорил, что кейс может дорожать. Ну, нифига. Кстати, уже почти 80 тысяч рублей. И все-таки, наверное... Ой-ой-ой, 3, 3 ски... Найс, найс, красотища. А сколько этот снеговик? Оп! Опа. Так, тут есть фриспины, значит, он стоит 250 рублей где-то. Ну, до 500. Так, фриспины, это был байт, конечно же Прикинь, фриспины бы с этого кейса выпали Так, океанское побережье, коса. он стоит 1300 рублей Так попробуем фастиком долбануть Прикинь, сейчас фриспины где-то Вот, кстати, не знаю, фастом вообще, есть ли смысл открывать и пофармить типа, фриспины Но они не падают здесь Не, они падают, но мне за всю историю открытия на гигдропе, Как только эти фриспины добавили а, По-моему, после обновления было 3 или 4 или 5 роликов Ну, типа, не выпадали То есть, их очень сложно выбить, фактически нереально Но если они выпадают, то все, ребят Можете бить колокола и радоваться, потому что это будет окуп У нас 77 тысяч были... Опа! Вот это, вот это хорошо! Реально мне 4 ролика, они точно не выпадали Поехали! Фри спины погнали! Дроп, кстати, по-моему, с этого кейса Ну, типа, я могу ошибаться Но... Сказка! Здравствуй, 1400 пойдет Дергаем дальше, это Целую, обнимаю, спасибо большое Этот скин, по-моему, не был переведен, Азимов Неплохо, у нас сказка, целую, обнимаю Азимов, прекрасно, замечательно Мы это можем поменять на один скин Ну, нет, я лучше обменяю Нам все-таки нужно еще в апгрейды идти И продам Кортисейру, удобно, кстати, что можно Обменять, 83 куска у нас остается С тобой, в принципе, вот эти кейсы Начнем с самого дорогого, я открываю фастом Потому что обычно с этого кейса Ну, типа, вот что ты ожидаешь, да, кейс стоит 100 тысяч, и вот, типа, ты ожидаешь С него что-то крутое, но нет, на самом деле Скажу честно, с этих кейсов, ну, типа Два куска, но Это не так круто, это не так интересно Типа, мы еще идем с, на уменьшение То есть, был кейс за 100 тысяч, да Сейчас он, по за косарь, условно оборот Ну, условно совсем оборота, но, тем не менее С этих кейсов выбить нож Фактически нереально. 2000 это даже было хорошо. Поэтому я их открываю фастом, потому что, скажу честно, ждать отсюда чего-то экстраординарного, ну, не стоит. Ибо они прям так не выдают. То есть, даже на моем маке сильно много не дропает. Тем не менее, 88 тысяч. И я хочу закончить этот ролик каким-то крутым апгрейдом. Прям реально каким-то... Неплохо, кстати, 7 рублей. Это вообще просто занос. А каким-то крутым апгрейдом, кстати, скины еще есть. Допустим, мы попробуем сделать это балансом. Так, скин. А, x 2 это 160 тысяч. Рублей. Так, 1,6 ля мой случайно вел, извините Допустим, золотая арабеска Ну, просто, например Это 46%, ну, нет, это маленький шанс Давай 155, 150 сделаем Вот сейчас я не должен с ноликами промкнуться. Вот медуза, это наша, почти 50%, поехали Так, весь балик в медузу Но, опять же, она может не зайти, потому что Просто потому что я вот поэтому и не хотел делать апгрейд на г блин. Все, хорошо, апгрейд тут не идут. Ну типа вообще никак. 2000, сейчас смотри, он нас окупит. Просто, ну реально, просто чекай. Это 100% инфа будет офигенно окуп. Ну вот. Ну то есть после сливов, блин, ну, ну типа, но медуза было бы, конечно, круче. Скажу честно. А если мы сейчас, у нас есть скины, давай мы это все засудим в контракт и пробуем сделать апгрейд. На лов проценте, например. А, кстати, 1300 Ну, то есть, она начала купать Ну, блин, нужно было Медузу просто выдать. Так, продаем. А, ладно, апгрейт не зашел. 9000 есть. Поехали, двадцаточку Она на ней залетит. Но вот вопрос, что будет после двадцатки То есть, здесь, ну, типа, 38% процентов она залетает. Понимаю примерно, как работает апгрейд. Если не залетит, это будет странно. Это странно. Ну, типа, первый раз я, наверное, ошибся в апгрейдах, когда сказал, что она не он залетит, там не залетел. Ладно, всем спасибо, это был апгрейд на медузу. С вами был Человек. Блин, на гагадропе. Всем спасибо, всем пока. Ну, блин, честно, я хотел все-таки попробовать сделать апгрейд на смирндел за 4 ляма. Понятно, да, всем, что ссылка, вся история, но это был бы контент, тем не менее. Но, к сожалению, получилось как было. Короче, ладно, всем спасибо, это был Человек, всем пока.